Меня зовут Андрей, я помогаю людям совершенствовать их коммуникацию при помощи презентаций. Обычно, когда говорят «презентация», подразумевают слайды для презентации. Ну и это, в общем-то, частичная правда. Слайды — это один из компонентов презентации. И вот вопрос, который сегодня стал на повестку дня. Во-первых, вы знаете наверняка, что это не секрет, что у каждого слайда есть своя цель, свое назначение и своя судьба, так назовем ее. Одни впечатляют запоминаются, продают, а другие просто удаляются и о них больше не вспоминают. Сегодня мы узнаем, какое будущее у наших слайдов и есть ли оно вообще. Но перед тем, как говорить о будущем, что-то прогнозировать, давайте вернемся в прошлое. Ну, так лет на 40 назад узнаем или вспомним, смотря какой возраст, как вообще эти слайды появились. Что это такое вообще? Кто-то знает, что это такое? Да, это диапроектор. Его раньше называли еще слайдер. Слово слайд с английского это скользить. И вот у этой штуки там действительно что-то скользило. Ну, скользили слайды. Их можно было потрогать. Они выглядели вот как вот эти дискеты. Они меняли друг друга посредством скольжения. И сегодня в PowerPoint и в Маке, Keynote на MAC есть эффект скольжения, который мне очень нравится. Я его всегда использую. Крутой. Слайды выглядели вот так. Не знаю, мне лично нравится. Они стоили дорого и делались долго. То есть как сегодня там, за ночь до презентации на коленках, на пауэрпойнте что-то сводить не получится. Эм, раньше этот процесс занимал много времени. Над ним работали дизайнеры. И далеко не каждая компания могла себе позволить вообще слайды и выступить с презентацией такой визуализированной. Не говоря аж об отдельных людях. Потом появились вот такие вот штуковины. Это кадоскопы. Они иногда встречаются сейчас в школах, в институтах, и что произошло? Преподаватели и учителя, которые использовали кодоскопы, начали конспектировать. Ну, то есть это были слайды, ну, как бы конспекты, ну, как бы слайды, то есть два в одном. И потом появился он, это PowerPoint. Ну, прошло 40 лет, и люди продолжают конспектировать слайды. Это стало проще, потому что можно открыть интернет, скопировать, ставить, распределить, и лекция готова. Но иногда вставляют картинки, всякие там схемы, но время идет, а слайды, они практически не меняются. Они выглядят как-то вот так. Это мой любимый. Ну и дальше, в принципе, будут тоже достаточно хорошие примеры. Тут даже что-то на федеральном уровне, вот USA. Такой слайд был. Вот в мире презентации все это дело называется смерть через PowerPoint. Она вот как-то так выглядит примерно. Потому что то, что после, это вот. То есть эти люди, они, они скорее мертвы. Биологически живы, но для меня, для вас, как для выступающих, для вашей презентации, для вашей идеи, они мертвы. И мертва презентация, соответственно. тоже. Мне кажется, вся проблема, она вот довольно простая. Мы начали забывать, зачем эти слайды вообще нужны. Как вам кажется, какие задачи выполняют слайды? Впечатлить, объяснить и доказать. Вот основные задачи. То есть проинформировать, ну, в общем-то, можно без слайдов, можно без презентации. Просто отправить ее или там, в документ вордовский кинуть, вот это проинформировать. Скажите, что-то как-то впечатляет ваша, у вас картинка? Вот эта? Вполне себе. Да. Вполне, Это производство чугуна, да, огромные масштабы, колоссальная температура. То есть если бы я просто сказал, что вот есть такой завод, там вот это происходит. Наверное, бы не сильно подействовал. Объясняет схема что-то? Ну, если я ничего не буду говорить, просто секунд на секундное действие вас оставлю, вы поймете. Это производство чугуна, опять же, воздух, там, какие-то температуры, ну, то есть, опять же, объясняя словами, ну, наверное, не сработает. Сто процентов не сработает. Доказывает что-то эта схема? Ну, в принципе, да. То есть, если я беру непосредственно диаграмму, то ну, просто утверждение. Если я оставлю диаграмму, беру текст, ну что-то, то можно понять, что Украина где-то там впереди. Это данные я сочинил, то есть на самом деле он действительно где-то там 5-6, но данные выдуманы, но диаграммы, они вот работают именно с этой с точки зрения. Дальше мы пойдем по простому пути, это графика, схемы и статистика. Ну и маленький бонус в конце. Графика, она впечатляет, основная задача. В чем проблема картинок здесь? Не текст, не трогаем, текст не трогаем, только картинки. Они мелкие, совершенно верно. Очень просто, да? здесь ничего. А здесь они чуть покрупнее, но их две. Вон еще есть вектор. Что не так здесь? Сливается с фоном? Сливается с фоном? Вектор? Нет. Ну пусть сливается. понимание размера. На самом деле все чуть, чуть проще. В первую очередь они пикселизированы. То есть качество, вот если на вашем маленьком мониторе плохое, то на большом оно ужасное. И надо это все дело менять. И они не соответствуют. То есть динозаврик вот этот, ну это не этот динозаврик. Они разные. То есть они просто двойную ассоциацию вызывают. Непонятно, зачем вообще там. Начнем с этого. Но Инструмент, который поможет вам избавиться от плохого качества, от грязи на картинках, он вот. Сайт tonight.com работает на наподобие Гугла, но он не ищет похожие картинки, он ищет конкретно вот картинку с плохим качеством и находит аналогичную в интернете с хорошим. Ну и, соответственно, весь мусор, который есть на картинке, он тоже убирает, и есть возможность выбрать нормально Я пользуюсь, то есть, если здесь уж не находит, то есть рецепт, конечно, вообще менять картинку, но он находит, часто находит. Здесь у нас качество получше. Они побольше, но, может быть, есть какая-то проблема, кроме фона ядовитого. Сливается. Их сказали много, да? да? Правильно, их просто много. То есть если есть возможность распределить по слайдам, сделайте три слайда с большими картинками. Если есть какое-то ограничение, выкидывайте половину. То есть одна отлично работает. Основное о слайдах — это избегайте мелких изображений, они не работают. Либо они занимают все полотно, либо две трети его отчасти. Все, что меньше, это уже не функция впечатлить, это просто вызвать какую-то, может быть, ассоциацию, какие-то иконки, например. Следите за пикселями. Качество — это очень важно. Если люди видят в аудитории, что качество ужасное, это знак непрофессионализма. То есть вы не потрудились найти лучшую картинку, чем та, что была. Не забывайте, что они должны быть симметричны. разные картинки, они вот из разных областей, и все, это, это мрак. И одно изображение на слайд золотое правило презентации. Его можно... Игнорировать, если вы хотите поставить два изображения на слайд, ну окей, можно подумать пару раз и попробовать, но вот старайтесь все-таки придерживаться. Схемы они объясняют основная задача. Как вам кажется, что не так с этой схемой? Много букв. Да, много букв, совершенно точно. Она перегружена и основные тезисы. Пожалуйста, на схемах, просто основные тезисы. Вот эти объяснения их либо вставляем просто для речи, либо удаляем просто из презентации. Здесь текст, ну, минимум, но, может быть, что-то вам здесь мешает. Белый да. на голубом, белое и белое. да, и ну, много элементов и радуги, очень много. То есть еще такая яркость хорошая, то есть замечательно видно, что это. оно просто отвлекает. Текст не видно, и вот эти вот все штуки, они, они не работают. Есть в PowerPoint вот эта вот штуковина, она называется Art. Пожалуйста, не используйте ее. Ну, вот, то есть вот это еще можно попробовать. Все, что остальное, это, это ужас. То есть там очень много мелких элементов, деталей, которые отвлекают от основной мысли. То есть, вы лепите вот эти вот штуки, цепи там всякие, какие называются еще, списки. И все, и люди соотачиваются на списках. Но вот это вот, то есть оно сильно отвлекает, на большом экране особенно. Ну, как-то так они обычно выглядят. Что объясняет, непонятно. Мне вообще нравится эта схема. В том плане, что человек что-то хотел здесь сказать. Вот чугун выделил, там подчеркнул жирным. Он что-то хотел нам объяснить. Вот из всего вот этого хаоса, который там творится, он хотел сказать, что есть чугун, и вот он там крутой. У меня заняло 10 минут максимум, чтобы превратить ее в что-то более-не-менее нормальное, сохраняя все элементы, соответственно. То есть я не махлевал, я ничего не удалял. Не думали, он удалил половину, самый умный. Лучше. Мне кажется, драматически лучше, просто потому, что видно, куда смотреть дальше. Ну, я бы еще сократил. То есть, сталь и передельный чугун, это одно и то же, судя по схеме. Да, я не сильно разбираюсь, но ну, вот, можно было сократить. Но ну, так хотя бы можно ее показывать. Это готовый слайд. Три пункта о схемах всего лишь. Только ключевые слова, тезиса, не надо объяснять ничего. Оставляйте это для вашей речи. Удаляйте декорации. Все это тоже выносится за пределы презентации. И следите, чтобы была иерархия, чтобы вы видели, что говорите, и что люди должны видеть дальше. Есть, если оно вот так вот, все, разбегаются глаза, то схема не работает. Статистика. Довольно скучная область знаний. И здесь скука ее об основном подтверждается в презентациях. И самая главная проблема в том, что люди показывают анализ, который они сделали, а не результат, а иногда вместе. Ну, вот он. То есть и анализ, и результат, и еще какая-то штука непонятная. То есть, ну, круговая диаграмма и гистограмма на одном графике, на одном слайде, вернее, еще и в таких размерах. Ну, это все потому, что у нас там есть анализ. Мы посчитали, что это важно. Сомнительно. Чтобы вы не думали, что я такой умный, что-то рассказываю. Это мой слайд. Я его делал в 2012 году, был на третьем курсе. И я ну, совсем вот, чуть больше, чем ничего не понимал о презентациях. И... Я решил из этого слайда что-то сделать свое, вот как я это вижу сейчас. Мне на это потребовалось немного времени. В первую очередь, ну вот как-то так он выглядит. То есть, понятно, да, я убрал частных аудиторов, я предположил, что я не хотел о них говорить, ну, чтобы упростить схему, хотел сказать про аудиторские компании, что вот рост, ежеднев, ежегодный рост этих компаний. Лучше? Непонятно, да? На самом деле, можно еще, но это правильнее. То есть с точки зрения выступления с таким слайдом, вот с этим не рекомендую, с этим можно выступать. И проблем на самом деле их всего пять. То есть если вы хотите сделать из этого слайда вот этот, или просто с нуля сделать нормальный слайд со статистикой, ответьте себе на несколько вопросов. Вопрос первый. В чем основная мысль? То есть сделать утверждение. График должен что-то утверждать. Не просто динамика продаж, за последние 5 лет, а продажи за последние 5 лет стабильно возрастали. Люди должны понимать, что вам надо, что вы хотите вообще от них. Динамика, оно как бы слово общее, непонятно, какая динамика. Есть ли сравнение, определите, что с чем. Это очень важно, иногда забывают определить и оставляют какие-то данные, но ну, совершенно не нужны. Просто определите, что вы хотите сказать, какие данные сравнить конкретно вот в этом случае. И тогда оно все сработает. Нужна ли нам трехмерность? Вы видели, у меня гистограммы 3D, еще и фон 3D. То есть это, может быть, если кино в 3D, это нормально. Окей, okay, это лучше, чем 2D, наверное. Но с презентациями этот принцип не срабатывает. То есть старайтесь все-таки 2D, там просто взгляд не уходит куда-то вот в этот график. Удобно ли читается текст и все, что связано с текстом? Он, этот текст на фоне, конкретно этот фон, положение текста горизонтально-вертикально и все, что с текстом. Это очень важно, если люди будут так поворачиваться и смотреть эти слайды, то... Это все не сработает. И цифры. Где они будут? На осях да? или на самом графике? В чем суть? Здесь все зависит от цели. Если вы хотите сказать, что у нас есть динамика, вот она за 8 лет такая-то такая-то, то можно в принципе на осях. То есть люди не будут смотреть на эти цифры, они будут видеть, что она есть, вот растет или динамично. Если хотите показать, что сегодня в два раза круче, чем было вчера, то напишите цифры на графике. На осях можно удалять просто. Всего 4 критерия. По статистике это важен результат и совершенно не важен ваш анализ. Можно сказать, но слайды не включайте. Конкретика в заголовках. Они что-то должны утверждать обязательно. Кнопка Delete отлично работает. Все, что лишнее, нажимайте эту кнопку иногда очень много раз, и график станет лучше. Если стал хуже, назад, Ctrl Z. И 2D здесь оно приемлемее. Можно 3D, да, можно, но это крайний случай. Оставляйте 2D и не прогадайте точно. И, и маленький бонус, о котором говорил, это шрифты. Шрифты помогают дышать вашей презентации, вашей идеи. Откажитесь от вот этого. То есть у, у шрифтов две, две основные функции. Это читабельность и передача эмоций. Ну, с читабельностью может быть окей. да, Еще можно прочитать эти шрифты. Они нормальные. Но эмоции, ну вот прямым текстом, они задолбали эти шрифты. И поэтому они вызывают такие эмоции. Люди используют и не думают об этом. Просто поменяйте. Это не так сложно. Заменить шрифты. Огромное количество. Есть как внутренних шрифтов, так и скачанных внешне. Выбор просто огромный. Миллионы, наверное, шрифтов. И мне кажется, тут проще заменить шрифты, нежели чья-то презентация заменит вашу презентацию, чья-то идея заменит вашу идею, или, в конце концов, чей-то бизнес заменит ваш бизнес. В таком случае шрифты заменить... Мне кажется, проще, да, чем если презентация будет менять. Я не, не приватизировал эти шрифты. Они есть в интернете. Это не мои шрифты. Если они вам понравились, они вот. Используйте. Это достойная альтернатива. Все зависит, конечно, от атмосферы, от темы. Но вот как вариант. Почему нет? Да. Почаще бывайте на этом сайте. Вот принцип. у меня Совесть будет меня грызть. Но я скажу, Воруйте. Оттуда. Это самая большая платформа, где размещаются слайды для презентации. Попытайтесь повторить чужие слайды. В этом нет ничего плохого. Со временем у вас выработается свой стиль, когда вы сделаете много слайдов, потому что практика она на первом месте. все же. То есть Можно много читать, но если эти слайды вы не делаете, то смотрите, как делают. Там есть плохие слайды, куча плохих слайдов. Там все сливается. То есть ну, -то дурацкий, Те слайды, что я показывал, тоже, тоже туда могут слиться. Но есть классные презентации. Можете задавать тему и выбирать то, что вам интересно. Пожалуй, лучший сайт в этой сфере Книжка, презентация в стиле дзен Это библия этой сферы Сферы презентации И один из самых авторитетных авторов Это Гарри Рейнольдс Который из два бестселлера Вот один из них, наверное, основной Вот если хотите начать делать слайды лучше С точки зрения дизайна, это вот здесь Там очень мало о структуре И чуть-чуть о подаче, о выступлении В основном это дизайн И эта книжка, она, блин, я ее раз в 5 прочитал, наверное не потому, что не понял, потому что интересно. На английском Нэнси Эдуард слайдологи. Она есть, в общем-то, на русском, там ужасное качество. Не додумались еще ее отсканировать, нормально. Она есть на английском, если не смущает, крутая книжка. Очень крутая, Прям, ну, там видно дизайн, все есть. Дизайн для не недизайнеров — это тем, кто Он не дизайнер. Собственно, из названия понятно. Большинство, наверное, из нас не дизайнеры. Но вот книжка помогает какой-то навести порядок в голове. То есть вот соотношение текста и картинки, где что размещается, вот это здесь. И тоже советую обязательно прочитать. И о статистике обязательно. Вот это, наверное, самая первая книжка, которая вообще появилась с точки зрения презентации по статистике. Это книжка «Говори на языке диаграмм». Она чуть-чуть скучновата, не самая увлекательная чтиво честно. Ну, потому что статистика. Понимаете, это много данных, всякие эти диаграммы, но она помогает. Вот она, хотя бы, вы будете понимать, какое сравнение с, с каким видом диаграммы соотносится. Практикуйтесь, это самый главный совет. То есть можно много читать, много смотреть, много слушать, но перейдите к практике. И только тогда ваши слайды будут работать. Сегодня мы узнали о слайдах основные пункты. Во-первых, попроще, делайте попроще, не усложняйте. И так все сложно. Пусть хотя бы ваши слайды будут простыми. Если вы не видите цели в ваших слайдах, удаляйте. Просто вот задавайте себе вопрос, зачем мне этот слайд здесь, презентация? Если не нужен, delete. Классная кнопка. Это, наверное, самая подходящая. Не переставайте учиться. Это, я уже говорил, это очень важно. И вот это последнее какое-то совершенно магическое свойство смотреть на свои слайды, которые вы любите, в которые вы блины, которые вы делали сами глазами других людей и постоянно разочаровываться, менять там что-то, удалять, добавлять, делать их просто лучше. И это какой-то труд, но что поделать. Я надеюсь, что с сегодняшнего дня ваши слайды и ваши презентации будут иметь будущее. Я вам этого желаю. Это моя последняя мысль на сегодня. Спасибо. У нас есть немного времени. Если есть немного вопросов, у меня есть немного ответов. <связывая> <Да>. <связывая> Где? Хорошо. Да. А почему именно фоу-код, а не другой а редактор презентации? Потому что там и все необходимое. Вот просто. А вот, например, подход к Prezi. А подход к Prezi, и я его не очень люблю, потому что вот эти анимации, ну это, это дело вкуса, то есть просто для меня анимации, они, э, они просто затуманивают месседж, который вы хотели сказать, когда вы переходите, я использую PowerPoint, потому что там есть все, что нужно для того, чтобы создавать э, впечатляющие слайды. То есть потому что говорят, что ну, PowerPoint это какая-то банальчина, э, просто не умеют им пользоваться, в этом проблема. Мне кажется, что PowerPoint отличный инструмент. Такой же, как Keynote на Mac, е. Keynote просто проще, потому что Steve Jobs. Вот. Здесь все есть, но просто нужно поискать. Там один клик, здесь пять. Но тем не менее, оно все, все есть в программе. Я бы выбрал его и не изменяю вроде в последнее время. Был вопрос? Ну, похоже, был вопрос, то вы... а. Еще вопрос? Да, да. да. если не использовать смарт-арт, вы по поинтере, то в чем графики? В поинтересовать не в чем? Графики? Да. Ну, не графики. Схема, которую вы видели сегодня, преобразованная из смарт-арта. Эта схема называется вставка-фигура. Все. То есть вставляем просто фигуры. Вот альтернатива. Ну, просто смарт-арт, некоторые думают, что это единственный инструмент, который рисует схемы. Это не так. Можно их рисовать своими руками. Я рисовал 10 минут. Мне кажется, я в смарт-арте возился больше, если там смотрел, что там за мелкие штучки есть. Вот. Просто руками. Да. Этой Глобальная мысль в том, чтобы изменить мышление и понимание людей о вот, той теме, с которой выступаете. То есть менять мир, да, это очень пафосная такая фраза Джона Кеннеди. Единственный смысл выступать с речью – это намерение изменить мир. Это слишком пафосно для обычных локальных презентаций. Обычные локальные – это презентации, которые поменяют хотя бы одного человека в аудитории или аудиторию всю. Что-то изменит, и люди начнут относиться к информации иначе. То есть цель, как говорили, проинформировать это за пределы презентации. Все остальное это не информировать, а впечатлять, чтобы презентация запомнилась, чтобы ваша идея запомнилась, чтобы про это хоть кто-то подумал позже. Как мне кажется, цель презентации все какое-то действие? По аудитории? Действие это заключительное, это призыв к действию, это заключительная части там, слайдов. Безусловно, в конце нужно не сказать не «Спасибо за внимание, всем пока». А вот делайте слайды круче, например, или покупайте мои товары, позвоните мне, возьмите мою визитку. В конце цель. То есть общая цель. Да. Не Почему нет? Ну, потому что вы просто говорите, сделайте. Ну, до этого же была целая презентация. То есть я не просто вышел, сказал, ну, купите книжку и ушел. То есть до этого была информация, которая, функция которой была запомниться, объяснить, что-то доказать, как-то впечатлить. А в конце, естественно, месседж о том, что вот делайте это или вот купите это. То есть общая цель презентации и цель вот вашего месседжа, она, они могут отличаться. Вы можете в презентации использовать несколько целей, одна из которых это призыв к действию, но она не всегда единственная. Давай. Я думаю, я выступлю. Я говорю, что... А вот по плану, если... Хотел бы вы выбрать это в практике. Если, допустим, меня любят делать и мне удобно быстро, например, в Excel. Те же инструменты, которые вы делаете, очень много. Есть инструменты, которые позволили бы из банального дизайна Excelского не вратить его, что ли, яркозеленника? У Нэнси Дуарты, о которой я говорил, у нее есть сайт, называется он диаграммер, по-моему. Там можно преобразовывать действующие диаграммы, какие-то более менее. Но там они там функционал очень узкий. То есть вот можно выбрать пять видов и все, и дальше никак. То есть можно рисовать их, если вы любите в Excel рисовать, то ну, можно их перемещать в PowerPoint, здесь пробовать как-то их какой-то дизайн им придавать. То есть там тоже ограниченный функционал, очень ограниченный, и не всегда удается. Ну, обычно вот я использую PowerPoint, и самые простые цвета и диаграммы, соответственно, типа, они работают. М -м -м -м. То есть попробуйте диаграммер э, Дэнси Дуарта. Если поможет, то круто. Просто... Да, да, да. В PowerPoint это можно делать спокойно. Оно все есть. Нужно просто чуть-чуть вникнуть больше. да? 24, это ну, какие бы советы дали знаете, как, по ну, они, допустим, не хотят товар, они хотят как-то распространить знания, Советы? Mm. Совет, самый общий совет, это просто рассказать то, что вы хотите рассказать, донести всю эту информацию и ваш месседж. Мне кажется, слайды, они... Здесь они какую-то довольно большую роль играют. То есть, если слайды плохие, но рассказчик классный, то ну, запомнит какую-то часть, там, процентов 10 по статистике. Есть такая статистика, 10% того, что мы услышали, мы запоминаем, и 20% того, что увидели. То есть, сделать слайды лучше – это выход, потому что вот на них, собственно, ваш месседж, не только слова, но еще и вот сопровождение слайдами. И в конце тоже должен быть призыв действию. Если вы о чем-то рассказали, там, бактериофаги, да, Изучайте бактериофаги. Простой призыв, да? Есть, ну, просто изучайте, это интересно. Ну, почему нет? Это работает. То есть, ну, общее, просто донести информацию и быть увлеченным. Если тема не нравится, с которой выступаете, лучше не выступать. Нужно, чтобы горели глаза, и чтобы вы любили то, что делаете, иначе, иначе месседжем провалится. просто. Это общий совет такой. Универсальных советов нет. Наука, она сложная штука. Последний слайд, отлично, Спасибо за внимание. Как ты считаешь, уместно <связанная> Нет, он ужасный. <связанная> <связанная> <связанная> Кнопка Delete. что <связанная> там <связанная> последний слайд? Последний слайд – это призыв к действию. То есть, это последний, это реклама. Э, созда вот, да, я не сказал спасибо за внимание, хотя мог. Ну, спасибо, я пошел. Как бы вот это, вот об этом. То есть, когда говорят спасибо за внимание, это говорит о том, что, ну, я рассказал, послушали, да? Ну, ну все, пока. Ну вот он такой. В конце что-то, если нечего сказать, вот такая тема, что ну какой призыв действовал, непонятно. Вот как бактериофаги, да? Сложно. Изучайте бактериофаги. Ну это такой очень банальный пример, но почему нет? В конце можно там о себе что-нибудь написать. Ну я написал свою группу, можете что-то свое, сайт, там телефон мобильный. То есть, ну спасибо за внимание, это просто убийственный слайд это уже какая-то такая даже, даже не знаю это болезнь наверное ну это люди это делают непроизвольно действительно непроизвольно это я не виню никого что они это делают они просто не думают ну спасибо послушали я сказал спасибо это правильно поблагодарить тех кто тебя слушал это хорошая цель крутая но скажите просто спасибо ну и вот делайте то-то то-то это лучше ну, это не болезнь, скажем так. Это то есть последний сайт должен какой-то. Конкретный... Зачем вы все это говорили, собственно? То есть, вот да, обязательно.